Всем привет! Вы на канале компании Радиосила. И в этом видео мы постараемся разобраться с мифами о портативных радиостанциях. Портативные рации или радиостанции выбирают в основном для применения в специальных определенных условиях, таких как работа, охота и рыбалка, служба или охрана и от выбора устройства зависит в конечном счете успех перечисленных мероприятий. Существует множество производителей с большим количеством продукции для этих целей. Так как рации это сложное техническое устройство, вокруг выбора и использования их существует большое количество мифов. Компания Радиосила уже более 15 лет испытывает, продает и обслуживает средства радиосвязи всех мировых лидеров в производстве радиосвязи. Нами накоплен большой опыт в использовании радиостанций, и мы считаем своим долгом развеять основные мифы о них. Итак, миф номер один. Рации это устройство простое, бери и пользуйся. Большинство современных радиостанций достаточно просты в использовании, но необходимо не забывать, что весь частотный ресурс, на котором идет передача сигнала радиостанции, это собственность государства и подлежит централизованному распределению. Что это означает для неискушенного пользователя? Согласно решению Государственной комиссии по распределению частот на территории Российской Федерации, выделены три диапазона частот для безлицензионного использования частными лицами и коммерческими структурами. Все остальные частоты подлежат распределению на основе вышеуказанных органов. То есть три диапазона частот. Это ЛПД 433 МГц, ПМР 446 МГц, ECB 27 МГц не требует оформления документов и покупки разрешения, то есть рации, работающие на этих частотах, можно купить и работать спокойно. Работа на остальных участках частот предполагает собой приобретение специального разрешения, а также незанятости самой частоты государственными структурами. Миф номер два. Чем больше заявленная мощность портативной радиостанции, тем дальше связь. В последнее время большинство производителей, преимущественно из Китая, выпускают мощные радиостанции с излучением 7-10 Вт. Мощность радиостанции, конечно же, важна, но не дает столь ощутимую прибавку к дальности действия. На дальность связи также могут влиять такие параметры, как, например, наличие источников помех в рабочем диапазоне, высота подъема антенны и рации, эффективность согласования Антенны. Рабочая частота. Большая мощность портативной радиостанции не даст большего радиуса действия, если, например, приемник имеет плохую чувствительность. Устройство просто не услышит сигнал, ну, а допустим, плохая избирательность повлияет на разборчивость речи. То есть вы просто услышите мощный шум с элементами речи. Миф номер три. Аккумулятор для радиостанции подойдет любой. Батареи для радиостанции отличаются не только по своему форм-фактору, но также еще и по емкости, составу и способу зарядки. Так, например, к радиостанциям Vertex VX231 будет подходить модель аккумулятора FNB V104 с емкостью 2300 мАч и литиевым наполнением, и модель FNB V106 с емкостью 1200 мАч с никель-металлогидридным наполнением. У таких батарей будут как свои плюсы, так и свои минусы. Никель-металл-гидрид перед использованием необходимо полностью разрядить, а затем полностью зарядить с помощью медленного зарядного устройства в течение 80 часов. Такие батареи хорошо переносят низкие температуры. Литиевые же батареи, наоборот, боятся полного разряда. И такие аккумуляторы необходимо чаще заряжать, но емкость у них больше, а вес меньше. Миф номер четыре. Все рации примерно одинаковые и подходят под разные условия. На самом деле радиостанции бывают профессиональные и любительские. Профессиональным присущи такие качества, как надежность в самых сложных условиях эксплуатации. Они обладают стандартом не только влагозащиты, но и взрывобезопасности. Обычно просты в управлении, не имеют ничего лишнего и настраивают через компьютер. К ним всегда имеется большой выбор аксессуаров под любые задачи. Любительские же радиостанции, как правило, имеют дисплей и клавиатуру. Стандарты влагозащиты, по факту, это большая редкость здесь, так как сложно организовать защиту от воды при наличии того же дисплея. Ну и соответственно, в цене у таких радиостанций будет большая разница. Чтобы выбрать оптимальный продукт под ваши требования и при этом затратить минимум средств, прежде всего необходимо обратиться к профессионалам за консультацией.